Ну что ж, друзья, всем добро пожаловать. Так, да, Джерми чуть, чуть не перебил. Да-да-да, сейчас все еще вхожу в настрой, так сказать, разогреваюсь. Да, декабрь у нас был по-настоящему феноменальным. Это так. Ну что ж, может быть, цифрами поделимся? Да, сегодня поделимся. Да, это было по-настоящему волшебно. То, что сейчас происходит в Дейзи, это то, что происходит... Ведь знаете, уже два года практически у нас прошло с нашего запуска, практически через шесть дней будет у нас день рождения нашего запуска. И помимо месяцев запуска, где мы запускались, еще раз запускались, а декабрь это был наш самый большой месяц в нашем сообществе. Это был самый большой месяц, где больше всего людей присоединялись, больше всего людей приобретали пакеты, мы получали новых пейсеттеров, новых людей в самых разных пулах. Сейчас мы, по сути, бьем все рекорды по прошествии двух лет. И это по-настоящему великолепное чувство, когда мы понимаем, что именно происходит в нашем сообществе. Да, у нас большое количество новых пейсеттеров и цифры, они просто сногсшибательны. Да, у нас больше пейсеттеров сейчас, чем у нас было, наверное, за весь год. Да, это, по сути, на самом деле очень много говорит о том, насколько сильна наша бизнес-модель, о том, насколько настоящая наша модель. Это просто удивительно. Еще раз хотим поздравить каждого члена нашего сообщества Дейзи. И мы сейчас чувствуем это объединение по всему миру. И сейчас у нас 11 переводов на разные языки. Сегодня хотим приветствовать наших переводчиков с хинди впервые. Мы видим рост востребованности на индийском рынке, поэтому сейчас у нас теперь будет и перевод на хинди. И это, по сути, говорит о том, насколько хорошее основание было заложено в Дейзи. Обычно мы видим, когда, если проекты, например, не настоящие проекты, когда они не выстроены на настоящих бизнес-моделях, а типично к... К этому моменту они набирают ускорение, а потом так же быстро, как и загорались, прогорают и сгорают. И для нас великая честь продолжать пылать, продолжать гореть, потому что Дейзи может продолжать работать без конца, ведь мы будем продолжать двигаться вперед, пока не достигнем поставленными перед нами цели. И через два года после запуска сейчас у нас еще большее ускорение, чем было даже при запуске. Поэтому, друзья, 2023 год будет по-настоящему удивителен. Это будет великолепный год. Да, Джереми, мы только начинаем. Мы только начинаем, только начинаем разгоняться. Мы, по сути, поставим новые рекорды. Да, наше мероприятие – это просто отправная точка для Дейзи. По крайней мере, это то, как я на это смотрю. 20-21 февраля – это то, когда мы по-настоящему начнем. Это то, когда мы сможем двигаться вперед, к исполнению наших целей. Да, я сейчас в горах, мне потребовалось несколько лет, для того, несколько дней, чтобы сюда забраться, чтобы немножко перенастроиться, подготовиться к Новому году. И сейчас такое ощущение, что все действительно только-только начинается. Если вы просто будете думать об этом как о запуске, то есть если вы подумаете о том, что сейчас мы, по сути, запускаем Дейзи, что предыдущие два года это была практика, это когда мы закладывали основы и фундамент, это когда мы убеждались в том, что все работает и что все находится на своих местах. И сейчас мы по-настоящему впервые и поистине готовы выйти на рынок с уже готовой историей, с настоящим ускорением. Поэтому, если вы будете относиться к этому событию в Дубае как к событию запуска, то вы сможете увидеть, как мы достигаем совершенно новых целей в этом году. И давайте начнем с наш созвон 2023 года, наш первый созвон в этом новом году. Давайте поговорим о том, что мы достигнем вместе в 2023 году. А ведь мы сейчас очень сконцентрированы на всех лидерах, сконцентрированы на всех наших э, чиверах, мы все вместе сконцентрированы на том, чтобы достигнуть миллиона участников в 2023 году, чтобы у нас была общее сложность 1 миллиард во вложениях в 2023 году. И с тем ускорением, которое у нас есть сейчас, это цель, которая вполне достижима. Многие из наших топовых лидеров в Дейзи сейчас нам пишут, звонят и говорят, смотрите, моя цель на этот год заключается в том, чтобы добрать миллиона во вложениях. И моя команда, и я у нас такое большое количество людей, которые сейчас приходят, и которые приходят с феноменально большими целями, задавая их себе на 2023 год. И вот что, по сути, важно с тем, как наши цели вместе, как сообщество продолжают расти. Мы ставим перед собой цели в миллиарде вложений. Каждый человек, который присутствует здесь с нами сегодня в на вебинаре, у каждого из вас есть возможность сказать, а в чем моя цель на 2023 год? Какая? Как... Какую составляющую из общей цели хочу взять на себя я? Сколько я хочу взять на себя ответственности с тем, как мы начинаем выстраивать этот Новый год? И это возможность для всех нас посмотреть на 23 год, посмотреть и сказать, каковы наши цели. И Эдвард, и Илья, а вот что зажигает меня больше всего в этой бизнес-модели. И мы говорим об этом, конечно, каждый день, но мы говорим об этом со всеми лидерами. И это то, чем горят все лидеры. И это как раз вот этот, можно сказать, пассивный, доход, это остаточный доход. Это бизнес-модель, которая меняет игру. Это где, то, где вы имеете возможность по-настоящему достигать ваших целей, где вы получаете возможность зарабатывать доли в пуле ачьиверов, достигать уровней пейсеттер-лидеров, вы по-настоящему выстраиваете вашу сеть дейзи, ваше сообщество, и по-настоящему зарабатывать то, что можно назвать пассивным доходом, который не основывается на постоянном привлечении новом, новых клиентов, Который основывается на выстраивании бизнес-сети, бизнес-сообщества, и зарабатывать пожизненный пассивный доход. Я не знаю, если наша отрасль когда-нибудь видела что-нибудь подобное. Я знаю, что когда мы слышим, как с нами с обратной связью лидеры, и это первое, что мы от них слышим, они поверить не могут, сколько они зарабатывают со всего этого просто на уровне бонусов уни level просто в пассивном режиме. Ведь наша модель подразумевает феноменальные заработки в пассивном ключе. Я думаю, что это самая важная составляющая того, чем мы занимаемся. И когда меня люди спрашивают, то мы этим и работаем. Да, я думаю, наша индустрия, джерами действительно не существовала раньше. Именно поэтому мы это все таким образом соединили, объединили. Именно поэтому мы это делаем. И мы получаем феноменальные результаты. Ведь те продукты, которые мы будем запускать в будущем, с тем, как мы будем расти в этом году в следующем году, это будет диверсификация, где мы будем запускать все больше разных продуктов, и люди будут продолжать зарабатывать эти остаточные комиссии. И это, по сути, является... Самым лучшим принципом, самым лучшим концептом, с которым мы сталкивались в ходе нашей карьеры в том числе. Да, друзья, еще раз хотим пожелать всем вам великолепного 2023 года. С тем, как мы начинаем наш сегодняшний созвон, мы знаем, что это тот год, в котором мы побьем рекорды вместе. И мы хотим официально поприветствовать всех на самом первом глобальном созвоне 2023 года. И у нас есть некоторые очень интересные объявления, которые сегодня прозвучат здесь, в этом зале. Перед тем, как мы перейдем к нашим объявлениям, давайте мы поговорим с вами о некоторых важных достижениях, которые, вы, которые мы смогли вместе получить в рамках нашего сообщества DAISY. Во-первых, мы смогли достигнуть более 300 миллионов в общих вложениях в разные пакеты с момента запуска Дейзи в январе 2021 года. Я думаю, что 298 или 299 миллионов на этой неделе мы уже переберемся за черту в 300 миллионов. И это по-настоящему удивительное достижение за первые два года как проект. Учитывая, что наш проект полностью децентрализован, который исполнен на принципах работы смарт-контрактов по блокчейну, такого раньше никогда не было в истории нашей отрасли только за декабрь. И вот, кстати... Вы можете почувствовать радость сегодня с утра, которую излучаю я, Эдвард и Илья, потому что 45 миллионов USDT в вложениях были сделаны только в декабре, в прошедшем декабре, то есть всего лишь за один месяц, закрывающий месяц года, 45 миллионов USDT и в новых вложениях в смарт-контракт Дейзи. Друзья, это по-настоящему удивительное достижение. Единственное... Другое время, когда у нас были подобные вложения, это в январе 2021 года, когда мы только запустились, и в апреле 2021 года, когда мы запустились повторно. Это, по сути, самый большой месяц, который когда бы-то случался в истории DAISY, за исключением самих месяцев запуска в истории всего проекта. Поэтому еще раз поздравляем, мы достигли наших целей – Наших целей в более 100 миллионов вложений в USDT, в Forex EE. Это, опять же, друзья, удивительно. За последние восемь месяцев мы видели, как люди вкладываются больше в EE Forex, чем за все предыдущие 24 месяца вложений в искусственный интеллект крипто, торговли криптовалют, трейдинг криптовалют. Forex EE закрыл этот год с 400... 78% прибыли всего лишь за 8 месяцев. Это, конечно же, феноменально. Люди смотрят на эти цифры, они все смотрят на эти цифры в своих бэк-офисах. И крипто-трансфер Форекс уже до 56% достиг к 1 ноября. В ноябре мы переместили большинство балансов вложений в криптовалюты, на Форекс, и... Всего лишь за несколько месяцев мы видим этот феноменальный рост. Также пул чиверов в декабре имел 131 долю, каждая из которых стоила 4846 USDT. Каждой в нашем пуле билдеров было 2601 доля по 224 USDT каждая. И только следите здесь за тем, что происходило. Только в декабре мы видели 118 новых Paysetter голдов. Еще раз скажу, 118 новых пейссеттер-голдов, друзья. Это феноменально. И 17 новых пейссеттер-лидеров. И это все происходило буквально за один месяц декабря. Это месяц, который, по сути, бьет все рекорды. И Глядя на 2023 год, мы смотрим на него и думаем, мы никогда раньше не входили в Новый год с подобного рода ускорением. Мы никогда раньше не видели подобное. Я в своей жизни подобного не видел. Я не видел никогда ничего подобного за все свое время в этой индустрии. Я никогда не видел моме такого момента, который у нас есть сейчас, такого ускорения. Заканчивая год на подобном ускорении и запуская... Новый год, особенно с большим мероприятием, которое у нас в скором времени будет, которое позволит нам просто протолкнуться в будущее. 78 миллионов USDT уже было выплачено просто в вознаграждениях за трейдинг нашему сообществу. Это по-настоящему феноменально, потому что 48 миллионов от Форекса и 44 миллиона от искусственного интеллекта крипто уже было выведено в качестве прибыли от показателей, которые делают искусственный интеллект. Поэтому это просто феноменальные цифры. Мы никогда не видели ничего подобного раньше. Поэтому, друзья, сейчас мы находимся в, феноменальном, в феноменально хорошем положении для следующего года. Я сейчас выключу экран, друзья, потому что я знаю, что вам, у вас есть что важное сказать. Я сейчас выключу экран для того, чтобы все из вас могли послушать о том, что вам ей сказать, то есть мы поговорим с вами о том, о чем вы думаете в этом году. Ну что ж, Джеремин, кое-что, что я могу тебе точно сказать, это то, что в этом году празднование Нового года было крайне особенным, и сейчас уже 3 января. и В некоторых рынках люди могут все еще продолжать праздновать, но в наших командах мы видим настолько высокий уровень энтузиазма, что люди даже уже не хотят отмечать праздники, они просто хотят продолжать строить, потому что они настолько рады, они полностью включены в это, они в ожидании мероприятия в Дубае. И все, конечно, полностью в это вложились, и люди продолжают говорить о Дейзи. И здесь просто, скажем так, нет времени на отдых. Не только для нас, но и для всех тех, кто участвует в Дейзи. И как ты и говорил, это по-настоящему феноменально, потому что это в первый раз, по крайней мере, в моей карьере, и, конечно, первый раз в истории Дейзи, когда мы входим в Новый год с подобным огромным ускорением, с такой огромной верой, с такой огромной радостью. И, конечно же, это крайне мощно. Это дает нам феноменальное количество работы. У нас даже времени спать-то толком не остается, потому что нам необходимо предоставлять и не только... Ведь мы не только фронт-энд выстраиваем, нам также нужно заботиться и о том, что происходит на бэк-энде. И Джереми, и я, мы постоянно заняты. Но когда вы заняты, это ведь всегда прекрасно в вашей жизни, не так ли? Это намного лучше, чем чем когда вы сидите и ничего не делаете, когда вы просто там сидите и смотрите телевизор или что-нибудь. Поэтому мы здесь находимся, мы полностью привержены, и мы в Дейзи благословлены. Мы благословлены, что это у нас есть, и мы переведем это все на следующий уровень. Да, Джереми, как ты и говорил с тем, как ты делишься этим powerpoint и глядя на цифры, которые нам здесь представлены, так, и у меня, я Просто хотел что-то сказать, но у меня все просто из головы вылетело. Я все еще нахожусь в процессе переваривания, все еще думаю о стратегиях на следующий год. И сейчас самое главное, во-первых, это для того, чтобы люди были на нашем мероприятии. На мероприятии I told you so. Это очень важно. И, к несчастью, осталось совсем немного билетов. Я не знаю, сколько именно, но, по сути, там реально меньше 100 билетов. Потому что мы уже почти полностью выбрали все, что Всю возможность, которая у нас была и тот человек, который придет с нами на это мероприятие, те люди, которые придут с нами на это мероприятие, они получат наибольшую выгоду от этого двумя разными способами. У нас есть это промо, которая действует, которая продолжает действовать, когда у нас было наше мероприятие «Лидерство в Дубае», которое произошло несколько месяцев назад. Это то, как у нас началось продвижение на наше мероприятие в Дубае. И это, безусловно, очень и очень сильное мероприятие. Но причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что мы знаем, насколько важно каждому человеку попасть на это мероприятие. Потому что те объявления, все то, что там произойдет, вам просто нужно там присутствовать. Я все еще впечатлен тому, что будет. Мы знали цифры, мы об этом, конечно, говорили заранее, но с тем, как вот ты говоришь сейчас, с тем, как я все это снова перечитываю сейчас, да, это просто совершенно иное, совершенно другое ощущение. С одной стороны, это, можно сказать, заставляет себя почувствовать немного маленьким. Потому что мы столько всего достигли. У нас было много вызовов за последние несколько лет, и когда мы просто видим, как все сообщество становится сильнее, чем когда бы то ни было раньше, когда мы видим, как усиливается это ускорение, это просто показывает нам силу лидерства в нашем сообществе Дэвида. Это показывает нам силу лидерства. Это показывает нам, что мы в это видение видим, что мы в это видение можем верить, и друзья, мы просто хотим вам сказать еще раз прямо сейчас хотим сказать, что у нас сейчас есть по-настоящему уникальная возможность. Это возможность лучше, чем чем любые другие возможности, которые были у людей в этом сообществе. Эти возможности есть у всех из нас, возможности сделать то, что раньше никогда не было сделано в мире. У нас есть возможность по-настоящему написать историю в 2023 году. И самая сложная часть уже была выполнена. И знаете, вот интересно то, что самое сложное уже было сделано. Ведь основания, ведь те вызовы, через которые мы уже прошли, когда мы уже показали рынку то, насколько реально модель Дейзи, когда мы выстроили это доверие, когда мы выстроили эту веру. И, конечно же, ни у кого нет никаких сомнений, что Дейзи – это очень реальный проект, и что Дейзи действительно способен работать в долгосрочной перспективе. Мы уже смогли пройти через этой сложности. А это, по сути, было самым сложным, ведь сейчас фундамент уже положен. Сейчас у нас есть возможность практически бегом попасть в 2023 год с полным ускорением, который нужен. И мне очень нравится, как сказала Эдвард, что это мероприятие в Дубае – это то, где произойдет настоящее волшебство. Если вы сможете взять на себя обязательство быть на этом мероприятии, то мы можем обещать вам следующее. Мы можем обещать вам, что ваше что ваш бизнес, что ваше ускорение, что ваша энергия, что ваша жизнь, что ваше видение будущего и ваша связи, ваша вера в Дейзи будет по-настоящему выходить на следующий уровень. Если вы сможете вашу организацию взять с собой на это мероприятие, то то ускорение, которое вы сможете получить от этого мероприятия, будет по-настоящему не сравнимо ни с, чем, ни с чем, что вы видели до этого. Мы знаем, какие объявления нас там ждут. Мы знаем те факты, которые будут показаны на том мероприятии. И я лично готов сказать, что фактически даже только один день, даже первая вечерняя сессия, то есть с, от... с одного вечера до двух вечера, буквально даже сам первый день сам по себе уже сможет больше нашуметь, уже сможет зажечь больший огонь. Буквально за первый день, за первую эту часовую сессию, чем что бы то ни было частью чего вы являлись в вашей жизни. Поэтому это, по сути, является тем, что будет самым ожиданием. Это будет... Мы ставим все на это мероприятие. Это будет Launchpad для Daisy. Поэтому мы делимся с вами интересными частями про мероприятие. И мы переходим к вам, с вами к объявлениям, которые нас ждут с вами сегодня. Поэтому сейчас я снова вывожу это все дело на экран. И давайте с вами снова поговорим. И так, 20 февраля, 21 февраля в арене в Ари... в Ари... Медина в Дубае, как мы объявляли на прошлом созвоне, мы поменяли... Нашу точку проведения на Арино-Медина мы на один день сместились, то есть у нас оно теперь 20 февраля, то есть у нас будет 20 февраля мероприятие, 21 февраля в Дубай, и оно практически сейчас уже полностью распродано. Там осталось уже меньше 100 билетов, поэтому берите ваши билеты, пока они еще не закончились. Перейдите на сайт I told you so 2023. Скорее всего, на этой неделе... Эта неделя, скорее всего, будет последней неделей, когда доступны билеты. Мы рассматриваем возможности на выпуск дополнительных билетов, но сейчас мы уже приближаемся к ограничению, физическому ограничению в количестве участников. Поэтому переходите на сайт idoljesshow2023.com для того, чтобы получить все ваши, чтобы получить пропуск на это мероприятие. Мы хотим объявить несколько очень важных uh, признаний, которые будем делать, чтобы квалифицироваться, вам нужно будет к 1 февралю пройти квалификацию, то есть у вас будет весь январь для того, чтобы достичь этих достижений, если вдруг вы этого еще не сделали, а также для того, чтобы помочь другим людям сделать то же самое. Поэтому, во-первых, для всех тех, кто уже достиг уровня Paysetter Leaders, у нас будет специальное виповское место, которое будет впереди аудитории, и там будет великолепная энергия, у вас там будет своя собственная, Место для напитков, там будет все, что нужно для мероприятий в целом. Поэтому вы, если вы хотите быть пейс лидером то вы, наверное, если вы хотите, то самое ценное, что можете получить, это быть часть этого вип-опыта. Во-вторых, лидеры у которых есть доля чиверов, это очень важно, потому что это отделяет пейс лидеров с последних двух лет и показывает тех, с кем мы по-настоящему выстраиваем нашу ускорение сейчас. Наши пейсеттер-лидер из долей ачиверов на сцене будут вознаграждены новым э, кольцом Дейзи. Мы не будем говорить о нем сейчас. Вам нужно будет непосредственно присутствовать вживую для того, чтобы увидеть вообще хотя бы, как оно выглядит. Оно сделано специально на заказ. Но позвольте мне сказать вам кое-что. Но вы знаете, как мы делаем все, что мы делаем в Дейзи. Мы всегда это делаем наилучшим образом. И позвольте мне сказать, что это будет то кольцо, носить которое вы будете горды. Это будет кольцо, которое специально сделано на заказ наивысшего качества, и мы очень рады, и каждый пейсеттер-лидер с долей ачивера будет впервые получать официальное кольцо Дейзи на сцене, и это будет по-настоящему удивительным достижением. Поэтому мы будем рады, если вы поставите себе это в цели, мы будем рады вознаградить этих лидеров на сцене, и дальше те, кто квалифицировались к Achiever Pool, они также будут вознаграждены на сцене с новыми вознаграждениями ачиверов. Я хочу сказать, что я уже длительное время был частью выдачи разных вознаграждений, всего того, остального, что мы видели в нашей индустрии, но мы будем предоставлять нашим ачиверам нечто, что раньше я никогда не видел. Это будет то, получить, что вы будете гордиться, но а вы будете хотеть поделиться с миром этими достижениями. Все, что вам нужно будет сделать, это заработать долю в пуле achievers. Вы просто быть на этом мероприятии для того, чтобы попасть на сцену, для того, чтобы вас распознали, для того, чтобы вам дали это все с этой презентацией. И затем все те, кто квалифицирует, кто получит квалифицированную квалификацию achievers Пулу», вы сможете прийти к нам на отдельный ужин. Этот опыт будет по-настоящему удивительным, вы не захотите это пропустить. Это для каждого человека, кто достигнет уровня Achievers. Поэтому, если вы получили квалификацию на уровне Achievers, если вы планируете быть с нами в первую ночь мероприятия, 20 февраля, то вы сможете присоединиться к нам в специальный обед для випов. Помните, что у вас будет до конца этого месяца для того, чтобы получить нужную квалификацию, чтобы у нас было время для того, чтобы подготовиться к этому соответствующим образом и презентовать это признание должным образом на непосредственно на мероприятие. мероприятии. Добавок ко всему этому, это в первый раз, когда подобное было сделано, насколько я знаю, у вас будет возможность, вам будет, вам будут платить за посещение мероприятия, такого раньше не было, и поэтому мы это мероприятие Daisy и бонусный пул, мы все это запускаем с миллионом USDT, который будет запущен в живой трейдинг, плюс к этому он будет сто процентов. Здесь также будут участвовать все деньги, которые участвуют в живом трейдинге, то есть все деньги, которые будут получены из живого трейдинга, плюс тот миллион, который уже был помещен в живой трейдинг, который уже позволяет зарабатывать тем, кто является владельцем этих долей, там также будет два бонусных пула, из которых вы сможете зарабатывать доли. Во-первых, первый бонусный пул — это тот пул, который вы получаете просто за посещение мероприятия. И это просто с ума сойти. Вы просто посещаете мероприятие и уже получаете долю в этом бонусном пуле. 500 тысяч USDT, то есть чуть ли не половина миллиона, 500 тысяч USDT плюс 50% всех продаж с билетов, они все будут частью этого бонусного пула. И затем эти прибыли будут поделены между участниками этого мероприятия. Второй же бонусный пул для тех, кто будет это мероприятие продвигать. То есть для каждых трех личных рекомендаций, личных рефералов, которых вы будете на это мероприятие привносить, вы сможете зарабатывать по доле во втором бонусном пуле. Поэтому для каждых тех трех людей, которых вы пригласите, для каждых трех личных рефералов, которые непосредственно на мероприятие придут, вы сможете заработать по одной доле во втором бонусном пуле. И, конечно же, вы должны быть зарегистрированы на мероприятие, и, конечно же, вы должны непосредственно прийти к мероприятию, зарегистрироваться при помощи вашего кошелька для того, чтобы мы все это подтвердили, чтобы мы выдали то, что вам причитается. 75% из этих прибыли от этих бонусных пулов будет выплачиваться ежемесячно, начиная с сентября, и им по 50% будет складываться в сложный процент. Это очень мощная инструмент. Мы позволим им накопиться на протяжении нескольких месяцев для того, чтобы вознаграждения могли вырасти, для того, чтобы все могло вырасти. И в сентябре мы сможем начать выплачивать ежемесячный бонус каждому человеку, который квалифицирует, получает квалификацию на этот бонусный пул. Я думаю, что это впервые в истории всей нашей индустрии, что вам непосредственно платят для того, чтобы участвовать на мероприятии. Но это возможность для того, чтобы вы могли по-настоящему заработать серьезный бонусный доход, который поможет вам заработать и получить больше из всех будущих мероприятий просто благодаря тому, что вы являетесь частью одного этого события сейчас. И опять же, Эдвард, я позволю мне выключить то, как я делюсь экраном. Если вдруг пропустил некоторые детали про это мероприятие, или если вы хотите поделиться еще чем-то перед тем, как мы вернемся к слайдам. Да, есть кое-что сказать. Так, знаешь, ты, ты сейчас говоришь об этих пулах, ты говоришь... Э о том, насколько это будет хорошо, я смотрю на цифры, и мы тут смотрим, и там будет 9 месяцев уже, потому что декабрь там мы уже включили в это, то есть 6 месяцев, о которых ты сказал, плюс еще 3, то есть получается 9 месяцев. И это, по сути, феноменально. То есть здесь сложный процент будет достаточно серьезный. это То есть здесь миллион, который работает на этих процентах. И начиная с настоящего момента, я, кстати, вот смотрел на цифры, мы забыли, кстати, об этих цифрах с вами отдельно поговорить, но у нас есть... 74 uh, миллиона в каждом пуле, потому что ведь мы один там поместили для участников, и здесь, то есть вы зовете, вы получаете доли, еще получаете доли, вы все время получаете доли. Поэтому это, по сути, уже более 74 тысяч доходов, которые будут выплачены каждому участнику этого пула. То есть это 150-тысячный пул, правильно? Правильно. Да. То есть это получается 15% просто вот уже, то есть с ходу, то есть меньше, чем за месяц получается. Ну да, да, так и получается. Да, это по-настоящему многого стоит. Мы будем это продолжать обновлять, потому что даже ведь до сентября мы будем эти цифры обновлять, мы будем обновлять это в бэк офисе может быть, на ежемесячной, может быть, как-то по-другому основе. Да, у нас это в бэк офисах уже есть. И... Мы, то есть там уже должно по идее обновляться, то есть вы уже это должны еженедельной основе видеть. Джереми, ты также упомянул, что мы начнем выплаты с сентября следующего года, да? то есть получается у нас будет 6 месяцев до следующего мероприятия, правильно? То есть это не навсегда, да? Это будет ограничено во времени, правильно? правильно? То есть у нас получается 6 месяцев до следующего мероприятия, которое должно пройти в 2024 году, да, все правильно, до 2024 года ты все правильно понял. И мне очень нравится, что это будет 50 сложный процент, то есть там все будет продолжать расти, расширяться с месяца к месяцу. Но просто потому, что это 9, 9 месяцев на миллион, а потом какая бы количество ни пришло, и с этого мы добавляем по сто процентов с каждого раза, поэтому здесь идут дальше билеты, деньги с, билетов, деньги с продаж билетов и так далее. Ну да, то есть к тому времени, как мы сделаем первую выплату к сентябрю, там уже будут миллионы и миллионы этих пулов, да, это будет по-настоящему феноменальным. Ты прав, это будут реально миллионы, миллионы, миллионы. Знаешь, о чему я еще очень рад, Джерми? Чему? Этому четвергу, потому что я вылетаю для того, чтобы наконец-то поблагодарить со своими друзьями. Да, да, кольца. Я прямо жду, не дождусь, чтобы увидеть, чтобы свое кольцо одеть. Я буду его носить вообще везде. Я вот, если честно, даже свое обручальное кольцо не всегда ношу. То есть только когда я, например, из дома выхожу, тогда одеваю обручальное, но это кольцо Дейзи, да я спать в нем буду. Ничего если ты сказал. Да, это просто невообразимо, ведь то качество, то послание этого кольца, ведь это не просто кольцо, это целое послание со своей энергией. И я думаю, что доходы людей будут расти просто из-за той энергии, которая за этим кроется. Да на процентов конечно, на 100%, прям, может сказать, гарантированно. Ведь это кольцо, оно, наверное, является самым совершенным, самым крутым, самым замечательным, Самым, оно просто вот выполнено очень качественно. Вы будете гордиться тем, что вы носите это кольцо. И это будет по-настоящему великолепно, потому что это будет продолжаться, начиная с сегодняшнего дня. То есть это будет первая презентация колец, которой мы когда бы это не было делали. Но когда люди поймут, что мы здесь делаем, когда люди поймут, как именно мы в Дейзи здесь всем занимаемся, это станет практически регулярной частью каждого мероприятия, которое мы проводим. Поэтому мы начнем потихонечку развивать, эту группу настоящих лидеров, настоящих достигателей, которые смогут поменять свои жизни как финансовым, в финансовом смысле слова, и которых также будет признание, которое будет с этим связано. Да, очень бы хотелось иметь возможность это кольцо показать. Если честно, я хочу видео прямо сейчас включить, которое у нас там с этим связано, но мы пока этого делать не будем. Хорошо, держимся, держимся, держимся, все правильно. Так, ну что у нас дальше на повестке дня? Так, ну давайте не сбавлять оборотом. Опять же, дальше все лучше – когда мы только это запустим, во-первых, это будет очень круто. Ведь, друзья, из месяца в месяц этот пул Чиверов, он по-настоящему сможет изменить многие жизни. Ведь это происходило и в этом месяце, и уже происходило на этой неделе. То есть у нас уже, то есть у вас будет бонус Большой бонус с каждой долей. Это просто дополнительный бонус ко всему. То есть вы будете получать это в качестве просто дополнительного бонуса за каждую долю. То есть вы можете, помните, зарабатывать неограниченное количество бонусов в этом пуле. Это по-настоящему феноменальная возможность. Если кто-то присоединяется к DAISY сегодня, они становятся PaySetter-лидером. То есть они получают три доли в этом ачивер-пуле. Этот бонус сам по себе может быть по 15 тысяч долларов, а то и больше в каждом месяце просто от оттаточного дохода от этого Просто от этого одного бонуса. Как можно заработать там долю в этом ачевере с пулем? Ну, во-первых, мы хотим объявить новые требования. Поэтому для того, чтобы вы могли квалифицировать свою и активировать свою долю в пуле ачеверов, вам сначала нужно будет быть пейссеттер-голдом. Как вы можете стать ачевером? Вам нужно будет помочь одному человеку, которого вы лично порекомендовали в Дейзи, стать непосредственно пейссеттер-голдом. И каждый раз, когда вы помогаете одному из ваших личных рефералов достигнуть уровня пейссеттер-голд, вы тем самым будете зарабатывать доли в пуле ачиверов. Для того, чтобы ваша доля активировалась, вам нужно также быть пейсеттер-голдом. И опять же, человек, который может эти доли зарабатывать, то есть он может эту долю получить, но еще не быть с голдом тогда им эта доля не будет оплачиваться. То есть они не будут помещены в этот пул до тех пор, пока они также не достигнут необходимых квалификаций для пейсеттер-голда. И все на самом деле достаточно просто. То есть вы сможете стать пейсеттер голда, вы сможете помочь другим людям стать пейсеттер gold И каждый раз, когда вы подобное будете делать, а вы будете получать все новые и новые доли в этом пуле ачьиверов. И это бонусный пул, это трейдинговый пул. Мы запускаем этот пул с полумиллионом USDT плюс 5% от всех продаж моментум паков, 2,7% от всех пакетов с 3 по 7, 4% с первых и вторых пакетов и со всех uh, breakages у бонуса Unilevel будут помещены в этот бонусный пул, в этот трейдинговый бонусный пол И этот пул будет продолжать расти, продолжать становиться все больше и больше, все больше и больше дарей будут заработаны. И это по-настоящему феноменальный шанс для того, чтобы вы получили свою часть в ускорении Дейзи. А пул билдеров — это, по сути, пул, который был специально сделан для всех. Это то, где любой человек может порекомендовать это паре людей для того, чтобы они просто начали свое путешествие в Дейзи. И это само по себе уже позволит людям получить свои доли в пуле билдеров. Для каждых 500 тысяч USDT от ваших непосредственных партнеров вы будете получать по доле в этом бонусном пуле до... 50% из а, 50, 50% и. А, то есть, всего лишь небольшое количество это может быть одного человека. И практически все может в сторону этого бонусного пола засчитываться. Когда вы просто помогаете людям апгрейдиться, когда вы помогаете людям присоединиться к Дейзи, вы просто, по сути, выстраиваете свою собственную реферальную сеть вместе с Дейзи. Но когда вы это делаете с Дейзи, вы будете зарабатывать доли в пуле DAISY. Это работает так. Это одномесячный пул, то есть вы можете заработать, например, доли в этом месяце, и вы тогда попадете в пул следующего месяца, и когда вы продолжите, вы будете продолжать зарабатывать все новые и новые доли. И вы также сможете зарабатывать постоянные доли в пуле билдеров, если вы достигнете определенных показателей. И когда вы это сделаете, вы сможете также заработать постоянные доли в пуле билдеров. И у нас было, когда люди зарабатывали от 100 до 50 пулов долей в этом пуле за единый месяц. И опять же, это великолепный бонус, это великолепное вознаграждение, и эта доля в этом месяце стоила 2000, 2200 USDT за каждую долю. Поэтому эти бонусные пулы, они по-настоящему помогают людям создать серьезное ускорение в дейзи И, конечно же, паки Momentum Forex, они просто в огне, они просто феноменальные. Опять же, поздравляем вас для... с тем, что мы достигли уже отметки в 100 миллионов в Forex Contributions, и столько из этого пришло от Пака моментом. Люди уже взаимодействуют, люди уже знают, потому что это по-настоящему удивительный промоушен, где у вас 90% всех ваших вкладов сразу отправляются в трейдинг вживую. Мы хотим убедиться в том, что все знают, что неограниченная промо сентября uh, из рибай в сентябре закончилось 21 это, это уже закончилось 1 января мы хотим видеть что все понимают что пак моментом будет продолжать действовать до будет продолжать действовать на протяжении всего января и мы будем продолжать эти паки в январе а, по одному моменту паку за каждый из уровней от пакетов с, первого, с пятого по десятый. То есть моментум пак еще не закончился, но безграничное продвижение Momentum пак завершено. Поэтому мы хотим убедиться в том, что все понимают, о чем именно здесь речь. Опять же, пак моментум Форекс помещает 95% ваших а, вложений в непосредственно трейдинг, поэтому пак моментум будет продолжаться на протяжении всего месяца и января и не безграничный моментом пак, а по одному паку за каждый а, уровень, начиная с пятого. Мы также хотим объявить постоянный ресет для пейсеттеров. Поэтому вместо того, чтобы задаваться вопросом, а делают ли они в этом месяце сброс или нет, вместо этого мы поговорили с лидерами. И мы решили, что здесь нету причины, почему бы не делать это постоянным. Поэтому вы сейчас можете в любом месяце... Получить статус paysetter. Если вы достигнете 24 рекомендации на протяжении вашей деятельности и 100 тысяч в личных рефералах в календарный месяц, то вы сможете квалифицироваться на уровень пейсеттеров. Сделав это, вы сможете получить 1.8% всего краудфандинга, 1.25% всех вознаграждений за трейдинг. А также пять процентов доли в эндотеке, которые будут разделены с Paysetter голдами, и помните, что вам нужно быть Paysetter голдом для того, чтобы заработать вашу долю в пуле ачиверов. Поэтому огромное количество плюсов к тому, чтобы быть пейсеттер-голдом. Это, по сути, является такой первой ступенькой в вашем пути с Дейзи, особенно если вы участвуете в плане вознаграждений. И, конечно же, это дает настоящую возможность для всех тех, кто хочет достигнуть уровня paysetter лидера этого уровня достигнуть. Вы можете помочь любому человеку, помочь достигнуть их Paysetter Gold, даже если это не их первые 30 дней. Как вы можете стать Paysetter лидером? Вы можете помочь вашим личным рекомен... первым людям, да, трем людям стать Paysetter Gold. Когда вы помогаете трем людям стать Paysetter Gold, вы становитесь Paysetter лидером. Только подумайте, дело это, вы сможете заработать три доли в пуле ачиверов, а также до 100 долей в пуле билдеров. Поэтому просто становляясь Paysetter лидером, даже не считая бонуса пейсеттер-лидеров с 1.25% вознаграждениями со всей глобального трейдинга. И вы вместе с этим получаете возможность зарабатывать через Achievers Pool, через Pool строителей с тем, как вы создаете все новые и новые доли пейсеттер-лидеров. Поэтому это очень мощная модель, и она будет продолжаться в 2023 году, и она, по сути, на самом деле является суперзаряженной. Uh, и с теми объявлениями, которые у нас есть. Давайте мы сейчас выключим наше деление экрана. Давайте вернемся к нашим основателям Эдварда Ильяма. Ну, что ж, поехали, 2023, мы уже почти здесь. Ну, чтобы люди достигали уровня Paysetter, то в среднем они уже будут получать 50 долей в пуле билдеров. И те, кто квалифицировались в ноябре, для них там, по-моему... Это выплаты там 10 или даже больше тысяч, просто чтобы перейти на тот уровень. Но также есть кое-что больше о чем люди не вспоминают. И изначально, если мы вернемся на несколько лет назад, когда мы только все это дело запускали, то тогда это было самым важным, по крайней мере для меня, я не знаю, если для вас тоже, но для меня это было очень важно. И помните, что здесь вопрос долей. И это то, что сложно измерить. И Это то, как я продолжал строить на протяжении, это то, как я выстраивал все свои прибыли, когда я инвестировал, когда я продолжал выкупать и скупать. И для меня это, наверное, самая интересная часть, потому что когда мы выйдем на общие продажи, когда вы будете получать ваши доли в эндотеке, это будет по-настоящему удивительным. Это, конечно же, многое значит, но... Ваша цель, ваши цели, конечно, велики, и когда вы переходите на уровень пресеттера, вы получаете многое в пуле билдеров, но с тем, как, вы, например, ты говоришь, Джереми, я здесь постоянно веду записи, то есть я веду заметки и думаю, ух, ничего себе, как круто, как замечательно, я вот раньше не участвовал ни в одной программе, которая, где было бы столько вознаграждений. На каждом из этапов я вот смотрю на все это и думаю, ничего себе. Ну да, конечно, Эдвард, кстати, я с тобой также согласен. Для того, чтобы люди могли становиться пейсеттер-лидерами, у нас также есть большая, большая причина это сделать, потому что ну, доля в эндотеке, мне это будет по-настоящему феноменальным. И много раз мы уже говорили, и достаточно скоро, я думаю, что уже практически в январе все увидят это в ваших бэк-офисах. То есть получили ли квалификацию на те процента или нет вашей доли. то Потому что много раз нас просили показать это в бэк-офисе. Поэтому, друзья, вы это в скором времени увидите. И для тех, кто еще не квалифицировались, перед вами еще есть много места для того, чтобы эту квалификацию получить. А поэтому, опять же, для всех пейсеттер-лидеров вам нужно будет просто получить ту дополнительную долю в этом пуле. И эти 2% доли для пейсеттер-лидеров, это будет очень и очень мощно по сравнению с пейсеттер-голдами, например потому что общее количество пейсеттер-лидеров, которые будут квалифицироваться, ну, их в целом будет сильно меньше, поэтому это, опять же, поводы для интереса. Как ты уже и говорил, у нас и многие люди стали пейсеттерами еще в декабре, поэтому мы видим, сколько у них есть долей строителей, а некоторые из них также смогли удвоить количество своих долей, когда у них было их больше, чем 4. И как ты и говорил, что они там 10 или 12 тысяч долларов только с этого получают, и они также квалифицировались для того, чтобы стать а, чиверами, и они теперь могут самостоятельно выращивать новых пейсеттеров, остановиться, переходить в пол чиверов, и тогда они могут зарабатывать, скажем, еще пять тысяч или четыре тысячи, или шесть тысяч, там, в зависимости от результативности. Это просто все понятно, логично, просто. Поэтому, начиная просто вот с этого первого шага, построение всей вашей империи в DAISY становится очень простой и логичной, с теми результатами, которые у нас здесь в Форексе особенно, да, Илья, мне очень нравится, как ты это сейчас формулировал, потому что знаешь то есть про себя, я думаю, это по-настоящему помогает людям сконцентрироваться, это, по крайней мере, для меня, то есть вы переходите на уровень Paysetter Gold, и вы получаете огромное количество бонусов, переходите на уровень Paysetter Gold, и даже делая просто это, вы уже получаете, в пул, получаете вход в пул билдеров. Вы получаете определенные денежные вознаграждения, вы получаете ваши там бонусы с рефералов для всех тех, кого вы рекомендуете, и получаете бонусы за все то, что происходит. И вы переходите туда, и вы чувствуете, что так, у меня будет хороший месяц, у меня будет хорошее достижение за то, что я делаю то, что делаю. Затем вы помогаете другим людям, Paysetter Gold, то есть вы переходите на уровень Paysetter Gold, и вы, по сути, получите огромное количество вознаграждений за то, что вы этой цели добились. Но когда вы получаете кому-то добиться этой цели, сейчас вы уже, по сути, начинаете начинаете участвовать в как раз вот остаточной составляющей, то есть этот пул ачиверов начинает работать, этот на бэк бэкенда начинает работать, и это по-настоящему просто, то есть когда вы спрашиваете, как можно максимизировать отдачу от моделей Daisy, то вы можете сказать, Помогите как минимум трем другим людям достигнуть уровня Paysetter Gold, и вы сможете получить максимум от нашей модели. Но вы получаете возможность сделать как с фронтэнда, так и с бэкэнда. это, по сути, и есть история 2023 года, потому что здесь будет вопрос Paysetter Gold. Вы знаете, есть люди, которые спрашивают, как я могу заработать 10 тысяч долларов быстро, если я работаю с вами как я могу получить 10 тысяч долларов в месяц? Как я могу ускорить все это в своей жизни? Просто перейдите на уровень Paysetter Gold, и вы сможете увидеть некоторое по-настоящему удивительные вознаграждения. Если вы поможете другому человеку это сделать, и вы сможете увидеть, как вас настигает пассивный доход. И это то, что мы будем с вами продолжать видеть в 2023 году. Это будет по-настоящему удивительно. Спасибо за то, что ты все это упростил, потому что это может иногда казаться сложным со всеми этими разными составляющими, но ведь все по сути просто. Просто достигните уровня Paysetter Gold, и есть целый ряд, есть большое количество доходов, которые вы там сможете зарабатывать. Есть определенное количество пассивного дохода. Если вы помогаете другому человеку стать Paysetter Gold, то тогда вы по-настоящему включаете максимум тех наград, которые вы можете получить. Да, ведь знаете, в сентябре у нас было 17 новых долей лидерства. И интересно здесь то, что некоторые люди, некоторые люди, они начали... Может быть, два года назад или еще сколько-то лет назад. И буквально вот в прошлом месяце они получили эти доли в лидерстве. И это по-настоящему многое значит. Когда мы с ними говорим, когда мы узнаем, что у них, например, есть два, две доли в этом пуле ачиверов, это по, по сути само по себе уже, это ведь всего лишь один пул. То есть здесь мы не говорим про какие-то чрезвычайные там, да, достижения даже вот одно это, ведь мы постоянно двигаемся вперед, постоянно растут бонусы, и вот нас трое, которые здесь, ведь наша цель заключается в том, чтобы все это проходить в том числе и самостоятельно, где мы проходим через все это так, как мы бы проходили, если бы мы это делали сами. Ведь у нас у самих есть доли в пуле ачиверов, то есть мы сами достигаем поставленных перед нами условиями. У нас есть доли в пуле билдеров, в пуле ачиверов. то есть мы всего это достигаем сами, и мы знаем, насколько все это важно. И с тем, как мы говорим, проводим эту презентацию сейчас, я вижу, как наши технические разработчики работают над тем, чтобы подготовить выплаты. Поэтому наши выплаты ачиверам, скорее всего, произойдут в ближайшие несколько часов. Да, Эдвард, мы также продолжаем говорить людям о том, что это наше видение с первого дня, чтобы наши комиссии с уровней Unilevel были больше. Я думаю, что декабрь для нас был первым месяцем, то есть я не говорю про эти выплаты в октябре, они, конечно же, были очень большими, но декабрь, мы можем это видеть в наших бэк-офисах, не так ли? Поэтому мы заработали больше на бэк-энде, мы заработали больше на бэкэнде, чем изначально. Поэтому это именно то видение, которое мы представляли себе с самого начала. Да, это будет, ведь дальше будет только лучше. Да, именно, будет дальше только лучше. Представьте, что через год или через два года, насколько все станет большим, если, конечно, мы будем продолжать видеть похожие показатели по результативности. Да, здесь, скажем так, урожай больше, чем мы ожидали потому что сейчас, конечно же, полученные нами результаты, я не думаю, что подобное, когда бы ни было происходило, ведь мы получаем больше пассивного дохода. Ведь видите, 45 миллионов новых вложений, это вот только новых вложений, а еще больше выплачивается просто по остаточному доходу, то есть по пассивному доходу, чем люди получали по активному доходу. И как раз в этом и заключается сила этого сложносоставного а, процента. И ведь два года пролетели буквально за раз – я помню, как буквально вчера мы сидели здесь, и как мы размышляли о том, что нас ждет дальше. Да, мы очень ценим каждого и каждую из вас. Всех, кто присоединился к нам сегодня в нашем созвоне, будьте с нами вживую или будете это слушать в записи, мы ценим каждого из вас, каждого члена Дейзи. Мы ценим, ценим ваше участие с самого начала, и мы хотим убедиться, чтобы вы все понимаете, что мы хотим модели, где каждый человек побеждает. И я хочу сказать, что от нас с Эдвардом и с Ильей, что для нас самое важное сейчас, это то, что мы видим что происходит для тех участников, которые присоединились к нам с самого начала. И прямо сейчас мы видим, как средства, которые были переведены в Форекс, сейчас мы начинаем по-настоящему переходить в пространство, где мы можем начинать говорить, что вот каждый человек с Дейзи побеждает. И на протяжении следующих 100-90 дней, с тем, как мы будем проходить эти мероприятия, с тем, как мы будем видеть эти результативность эти мероприятия, когда весь хайп немножко спадет, когда все вот эти промо, они пройдут, когда мы останемся здесь без эмоциональных, без эмоциональных, фактах, то мы поймем, что у нас самая реальная бизнес-модель, которую когда бы то ни было видела эта индустрия, и это основа, при помощи которой мы будем иметь возможность влиять на этот мир. Я вам хочу сказать, что 1 миллион участников в 2023 году, 1 миллиард USDT, до того, что мы получим в общих вложениях, Эдвард, Илья и я, мы постоянно говорим об этом с нашими лидерами на ежедневной основе. Это наша цель, это то, на чем мы концентрируемся. Это то, что является нашей первоочередной целью, что прямо перед нами мы знаем, кто мы как ц... наше сообщество, мы знаем, куда мы двигаемся. И Эдвард Ильян уже до этого об этом сказал: что самое решение, которое вы можете принять сейчас, это быть на нашем мероприятии в январе привлечь с собой как можно больше новых людей на это мероприятие и. Поэтому можете сейчас бронировать последний из доступных билетов, можете переходить на сайт itoldyouso2023.com, вы можете регистрироваться сами, регистрировать вашу команду. и, Друзья, давайте вместе творить историю. Январь будет по-настоящему рекордным месяцем, опять же, еще один рекордный месяц, и мы увидимся со всеми вами уже в феврале в Дубае. Поэтому, Эдвард Илья, есть ли какие-нибудь последние мысли, которые вы считаете, нам еще нужно озвучить перед тем, как мы закончим? Да, я думаю, это все очень красиво разложил. Я также хочу поблагодарить всех тех, кто был с нами. Я знаю, что в декабре была проведена по-настоящему феноменальная работа. Я знаю, что она была особенно результативной. И ведь, знаете, у меня было столько созвонов, где люди звонили, говорили, я хочу получить пайсеттер, я хочу лидерство. Это просто было феноменальное количество радости. Это было, наверное, один из самых лучших праздничных сезонов, потому что мы постоянно каждый день праздновали. Каждый день у нас был новый лидер, новый пайсеттер, новый ачивер. И я все еще... Знаете, в предвкушении. То есть я все еще рад тому, что происходит. Я, мне очень нравится, когда мы говорим про новые достижения. Не про то, что мы сделали там год или два года назад. Мне нравится, что у нас каждый раз есть повод говорить о новых достижениях. Когда мы говорим о том, что нового можем сделать. Давай, и Когда мы говорим о том, что давайте сделаем новые рекорды в январе, в феврале. Я знаю, что и март потом будет просто феноменальным. Когда вы все соберетесь здесь... Вы захотите... скорее. Понятно, что мы будем хотеть постоянно бить новые рекорды. Нужно понимать, что январь – это важный месяц для квалификации, на вот как раз кольцо, о котором мы говорили, и это по-настоящему важно. Поэтому еще раз, друзья, огромное спасибо. Огромное вам спасибо от всего сердца, как говорится. Да, от самого-самого сердца. Я просто... Ведь знаете... Есть такое феноменальное количество лидеров, феноменальное количество людей в «Дейзи», с которыми мы пришли сюда, с нашими командами, с кем мы работали на протяжении 20-30 лет все вместе. И они были нам очень близки. Но есть также огромное количество людей, с которыми я познакомился уже будучи в «Дейзи», которых я до «Дейзи» не знал. Мы встретились с ними в Дубае, с кем-то еще где-то, и мы стали близки, мы стали настоящей семьей, и мне это очень нравится, я так рад тому, что это происходит. И это то, что непосредственно позволяет мне продолжать хотеть улучшаться, когда мы видим, как люди становятся все счастливее, когда люди получают вот эту веру в то, что мы делаем. Поэтому Дейзи продолж... с тем, как Дейзи растет, у нас определенные вызовы завершаются, но другие вызовы, они становятся сильнее. Вызовы — это то, преодолевая, что мы получаем возможность выйти на некие новые уровни. Поэтому, друзья, мы будем очень рады всех вас видеть в Дубае. Да, друзья, огромное спасибо за то, что делили нам время. Всем большое спасибо, мы рады, чтобы вы были с нами. И всех с Новым годом!